Такого я не ожидала. Я думала, что реальный мир окажется более живописным. Проблемы начались с первой же минуты. Ну, поехали. Если уж стрелять, то в цель. Это обещает отличное приключение. <связи> По всей стране участились случаи насилия. Похоже, это не просто маньяк, а какой-то культ или секта. Людей убивают. И только я знаю, кто настоящие убийцы. Чувствую, ты жутко испугался. Иди-ка лучше поспи.